Вы стали участником проекта, решили открыть канал на YouTube, сделайте это креативно под мою стихотворную инструкцию. Сначала вы на сайт зайдите, в углу YouTube а кликните «Войти», затем другие варианты и нажмите «Создать аккаунт». Вы на полпути. Как вас зовут? Заполните поля и на Gmail почту назовите. Пароль придумайте себе, друзья. День, месяц, год рождения напишите. Затем впишите вы свой телефон. Нажмите «Далее», условия примите, еще чуть-чуть и ваш аккаунт подтвержден. Мы поздравляем! Ваш канал готов. Творите!